В общем, ребят, хочу вернуться к вопросу об общественных порицаниях и о том, что нужно делать вообще с судьями и как-то их привлекать к ответственности. Все мы, конечно, прекрасно понимаем, да, что у нас судебная власть не передавалась. Более того, что у судей нет абсолютно никаких доказательств и подтверждений своего должного образования, гражданства. да, И вообще нет подтверждения соответствия у суди. А, значит, соответствие закону о суде, да, все ли они прошли, вот, вот все, все ли они там, и у них там правильно проверили. То есть общественности и народу, в частности, а, такие данные недоступны. Они, как правило, скрываются. Более того, третий вариант, ни для кого не секрет, что практически все районные суды, да, чего уж там греха таить, все суды у нас нелегитимны, потому что они никак не оформлены. Очень-очень мало судов, которые вообще имеют статус юридического лица, да, все остальные у нас подвешены в воздухе, ребят. Так вот, в связи с такой печальной сложившейся ситуацией обсто... как бы ситуации, что мы можем делать, да? Но опять же. Мы, я не призываю совершать каких-то неблагоразумных поступков. Я всегда за то, чтобы действовать, из, исходя из сложившихся фактических обстоятельств. А по факту мы имеем то, что суд есть, и суд по факту работает и действует. И использует те законы фактические, которые есть в нашей стране. Да? Поэтому давайте исходить из фактического состояния дел. И все, что мы можем сделать. Значит, первое это дать понять председателю суда и суду, что вы про них все знаете как это можно сделать это можно сделать написав общественное опрецание про то что судебной власти нет можно сделать общественное опрецание на судью что ваш суд вообще нигде не зарегистрирован да второе общественное опрецание третье общественное опрецание направить что ваши судьи вот, при открытии заседаний не представляются, не предоставляют удостоверения, вот, как бы мне непонятно, да, что, что за неуважение вообще ко мне. Да, я пришел, я представился, я показал свои документы, а что ко мне в обратную сторону за неуважение. Более того, есть документы да, о статусе судей, есть документы 1 ФКЗ, есть о судах общей юрисдикции. ребят. я вам рекомендую все эти документы изучить. Более того, рекомендую почитать ГПК, на самом деле это тоненькая маленькая книжечка. Вы будете хотя бы понимать и представлять, как вообще должен происходить процесс как судья открывает процесс, как судья закрывает процесс, да, как она уведомления о процессе присылает. Но ну, вот это вот все мишуру вы все должны изучить. И дальше... За любой проступок, за любой, значит, пишите общественное порицание на председателя суда, да, что ваша судья такая-то, такая-то, вот в таком-то заседании, в таком-то деле вела себя так-то, так-то, да, чем нарушила. Дальше все перечисляете, чем она нарушила. Если вы видите, что судья готовит к делу, к вынесению неправомерного решения, что это значит? Это значит, что ей светит 305 УК РФ, то есть да, вынесение заведомо неправомерного решения. Как вы можете это понять? Судья отклоняет все ваши ходатайства. Судья не дает вам высказаться. Судья принимает заявление и документы, которые находятся в деле. То есть вы делаете фото видео самого дела уже потом, когда у вас все закончится, да, там просверлят дырочки в деле, дело подошьет, и идете в канцелярию, запрашиваете дело, либо оно будет в зале заседания лежать. Ну, в общем, находите свое дело, ребят, Фотографируйте. Смотрите, какие документы истец предоставил. Там, как правило, копии. Копии должны быть все заверены. Да? 67.7 ГПК никто не отменял. Если какие-то предоставляются копии, то они должны предоставиться с оригиналами на обозрение все, всем сторонам всем участникам процесса, то есть вы должны лично сесть и сказать, а теперь стоп, вот все остановились, я пока не слечу постранично. Как правило, судьи говорят, ну это же ксерокс, что вы тут собираетесь, типа, сличать? Нет нифига, у нас, знаете, век технологий, есть фотошопы, сделают искусство искусно так ксерокс, что там мам родная не подкопается, понимаете? А, поэтому нет, ничего подобного, закон есть закон. И вы все это внимательно изучаете, все вот это вот докладываете, общественное предстояние. Значит, помимо того, что вы бесконечно пишете общественное порицание на председателя, если, не дай бог, судья себя как-то плохо повела, как-то вам не понравилось, что-то еще сделала, вы делаете судье замечание прям лично судьей пишете заявление, вкладываете его в дело. Я такой-то, такой-то, значит, там, высказываю общественное порицание, там, тра-та-та, -та -та, вот такой-то судье вот она привела себя недостойно, до да, званию судьи, там, еще что-то. В общем, вы это все ей вкладываете, и тут же а, председателю суда то же самое доносите, да, через общественное порицание. То есть вы держите их постоянно на контроле. Кому еще можно писать? Можно писать в... ККС, да, это квалификационная коллегия судей. Вот, в квалификационной коллегии есть три органа, и там можно писать сразу всем трем органам об одном и том же, да, о проступке судей и туда, и туда, и туда пишите. Вот. В ККС, в любом ККС, есть общественники. Обязательно привлекайте общественников. То есть прям вот мою честь, достоинство там уронили и так далее. Постоянно давите на то, что вас оскорбляют, не признают человеком. Там вашу честь да отстаивайте, ребята, научитесь отстаивать свою честь и достоинство. Uh, найдите статью Уголовного кодекса: да, вот, унижение чести и достоинства человека, конституционные права по чести и достоинству. Выпишите прямо этот пункт, и бесконечно, бесконечно, вот прям на это тыкайте. Да. Ваши действия оскорбляют мою честь и достоинство. Я заявляю, что ваши действия я расцениваю, как оскорбление моей чести и достоинства. Прям вызубрите эти фразы. Бесконечно их. Применяйте, тыкайте вообще всем, кому только можно и нельзя, особенно в суде. Вот, вообще. Надо судей приучить к тому, что мы свою честь и достоинство будем защищать, и защищать достаточно агрессивными методами. Сказать, что это все не действует, это ничего не сказать. Действуют ребята, и судьи снимают их. Но не то чтобы снимают, вот некоторых, я знаю, увольняют. Вот у нас уже есть у ребят такие случаи, когда председателя суда уволили, и вместе с ней два судьи уволили, прям в прямом смысле уволили. Но это не значит, что они не найдут себе работу. Уволили. Вот. Знаю, что некоторых судей понижают, значит, обязательно, когда будете писать, допустим, на судью, что он как-то там не так себя повел, да, не признал вас человеком, там, нахамил, наорал, голос на вас повысил, да, что-то там как-то заткнул, не дал высказаться человеку, вот, ну, как-то себя аморально повел. Обязательно пишите председателю на то, чтобы вам, поскольку все дела у нас публичные, чтобы вам публично было принесено извинение за сотрудника, чтобы было проведено служебное расследование и вам доложили о результатах служебного расследования. И чтобы к этому суде, как к должностному лицу, было применено дисциплинарное взыскание. Вот это очень важная вещь про дисциплинарное взыскание. Почему? Потому что здесь вступает в силу как раз-таки указ президента, ссылочку вам кинула о том, что сейчас дисциплинарное взыскание – это понижение в квалификации, ребят. Вот, и им опять приходится сдавать на квалификацию, ее понижать, повышать обратно. Вот, но опять же там, знаете, как на карандаш его возьмут, если год, год он себя будет вести хорошо, то дисциплинарку у него снимают. А если за год будет повторно, ему понижают квалификацию. И это все делается по упрощенной схеме, то есть не нужно на это разрешение ККС, вообще не нужно. Вот, поэтому пользуйтесь всем вот этим законом, ссылайтесь на то, что согласно указа президента, значит, я требую дисциплинарного взыскания, я требую квалификационную комиссию а, понизить, там сообщить, вот, значит, комиссии комиссии и понизить судью в квалификации. прям четко так и пишите. И о мерах примененного вами дисциплинарного взыскания прошу мне доложить в письменной форме, посредством, там, не знаю, как хотите, Почта России, а, e-mail, Google, там, чего вам хотите. Вот, ребят, поэтому в отношениях судей надо их долбить, долбить, долбить, долбить. Ну, конечно, мы же все разумные люди, мы понимаем, что, что мы пришли с этим порисанием, сказали, что э, вот я вот все знаю, и я вам судебную власть не передавала, поэтому покиньте помещение. Вы знаете, очень хорошо это прокатывает у мужиков, сразу скажу. Почему? Потому что э, у мужчин иногда бывает такая, знаете, харизма, что он пришел в заседание и сказал, и все, судья встала, глазки в пол и ушла, особенно если она женщина, да, вот, бывает так, да, что закрывает прям дело и все, и все отменяет и уходит, вот. Но, вы знаете, не всегда, вот эта мера морального давления, не всегда она действует на судью. Но судья уже начинает вести себя с вами совершенно, ребят, по-другому. То есть это некое, знаете, как это сказать, некий такой... Ну, я не... Как это назвать-то, господи? Пароль, что ли, такой, я слышу, я про тебя все знаю, <свы>, поэтому види ты тут себя хорошо, да, а то я сообщу, куда надо, если что. Ну, то есть это вот такой вот задел на будущее. Они, конечно, очень осторожно начинают себя вести, да, а то вдруг черт его знает. Они же не понимают, насколько ты глубоко знаешь. Но они начинают себя очень аккуратненько вести. Вот, кстати, когда в суд заходишь, и в, в этом суде тебя еще никто не знает в этом здании, да, когда ты начинаешь с приставов раздавать им оферты, когда ты любое дело под общественным порицанием. Там, я, я зашла в суд, мне не понравилось, как меня встретили, да, мне не отключили рамку, мне сказали, что ну, если вы через рамку не хотите, сумочку не покажете, да, не предъявите не выверните, то я вас не пущу. То есть, а что значит не пущу? Вы нарушаете мое право на судебную защиту, мое конституционное право, все общественное порицание тут же прям, понимаете? И если вы будете вот так себя вести, да, 3, 5, 6 там раз они повыпендриваются, но потом они начинают прислушиваться, потому что они смотрят уже видят ваши действия, как вы их начинаете дальше долбить, да, что вы постоянно заявляете, не просто а, заявляете до уровня председателя суда, а вы идете дальше в квалификационную комиссию судей, конституционного суда, потом в комиссию Верховного суда, в отдел полиции, в прокуратуру, в следственный комитет. То есть надо везде, везде, везде наводить везде порядки. Что это такое? Есть законы, ни черта не работают. Я понимаю, что законы там через пень кол... А нахрена тогда вы создавали столько законов, что вы их сами не контролировать не можете, не исполнять? Это же не ко мне вопрос, понимаете? Это же не мои проблемы, что у вас законотворцы настолько тут нагенерили, что вы уже сами не справляетесь. Вот давайте. Либо справляйтесь, либо урегулируйте этот вопрос, а я буду ходить за тем, чтобы хотя бы и исполнялись те законы, которые уже написаны, которые уже есть и существующие. А то что это такое, понимаете? Закон как дышло, куда повернул, куда вышло. Вот, Поэтому вот такая вот общественная работа по порицанию, она очень важна. Еще раз повторю про то, что общественное порицание, где я пишу про то, что судебная власть не передавалась, это скорее мера такого, вот знаете, морального воздействия и как ну такое вот <смех> им порицание, да, что я, я про вас, ребята, все знаю, со мной не надо, вот так вот, в шуточке в игры играть не надо, потому что я дойду куда надо. Вот мне, кстати, тут сейчас на моем опыте, да, пару раз они выпендривались, но сейчас уже заинтересовались и мной, и моими делами, да, более высокие структуры, ну, смотрят, смотрят, что у меня там в суде, да, потому что судья, вот она сейчас сказала, говорит, я не знаю, что носить. вот пусть скажут, в касации пусть скажут, что выносить, хотя у меня там дело в первой инстанции, да, вот, отдали аж в касацию, ну, хорошо, пускай касация скажет, но ну, то это уже хорошо, то есть буквально за полгода мы добили суд до такой степени, что они уже просто тупо боятся. Вот. Ну, не то, что боятся, но ведут себя очень-очень корректно и очень аккуратно. Вот. Да, конечно, пишут при всем при этом отписки, пишут при всем при этом всякую хрень. Но, ребят, камень вода точит. Чем больше они пишут хрень, тем больше мы на них собираем компроматы. Чем больше компромата, тем больше материала мы можем отправить в прокуратуру, в следственный комитет и так далее. Вот. И потихонечку-потихонечку... Мы вот таким вот образом будем их всех с мест выдавливать. Вот э, у меня, как бы, такие варианты, да, как можно действовать с судами. И, в принципе, эти варианты все рабочие, и они все действенные действенные. Даже я вам скажу больше, что я пишу в отдел полиции по 305 там по 319 судей, судей. Суд, суд, суд. вот, и мне еще ни разу никто, да, вот я смотрю в интернете, очень много страшилок пишут: ой, вот там, они в обратку на людей. Нет, ничего подобного. Ни разу мне еще, да, не прилетело там из полиции что вы там в чем-то не правы, или меня там начинают тоже взаимно в чем-то обвинять. Никого не обвиняют абсолютно. Либо тихо дело закрывает либо вот сейчас, как в последнем случае, у меня а, сказали, что дело ведется, расследование ведется. но ну, пока результаты неизвестны, да, потому что уже где-то как-то оно там месяца три, наверное, муссируется с мая или с июня месяца, с мая, наверное, даже это заявление. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. По крайней мере, в регионах это все проще сделать и шансы есть.